Я хотел бы рассказать вам о несправедливо забытом подвиге старшего лейтенанта Зиновия Колобанова. Пожалуй, это был уникальный по своей результативности танковый бой в истории войны, сыгравший важнейшую роль в героической обороне Ленинграда. Хронология событий такова. 17 августа 1941 года Немцы прорывают оборону на Лужском рубеже и начинают наступление на Гатчину и Новгород. На следующий день Зиновия Колобанова срочно вызывают к командиру первой танковой дивизии генерал-майору Баранову. Он приказал прикрывать три дороги, ведущие к Красногвардейску, Волосово и Кингисеппо. В роте старшего лейтенанта Колобанова находилось пять экипажей танков. Два танка — лейтенанта Сергеева и младшего лейтенанта Евдокименко — он послал на Лужскую дорогу. Танк лейтенанта Ласточкина и младшего лейтенанта Дикторя направились защищать дорогу, ведущую в Волосово. Танк самого старшего лейтенанта Колобанова встал в засаду у совхозовой «Сковицы». Батальон. У границ земли дальневосточной Броневой ударный батальон Здесь пойдут немецкие танки. Отсюда им открывается прямая дорога на Ленинград. Мы их последняя преграда. Приказано стоять на смерть. Какие будут приказания, командир? Необходимо выкопать два капонира. Вот там основной. И один в тех кустах. На всякий случай следы от машины замести. Заработаю! Времени ждет. Притомился? Немного. Хорошая работа, старшина. Завтра нам хорошую службу сослужит. Их непростой завтра день будет. Непростой. Знаете, командир, говорят, если желание задать, ко звезду падающую увидишь, оно обязательно сбудется. Я вот подумал Неужто так никто не пожелал Чтобы война закончилась Тут одного желания Мало, Коля Сражаться надо Бить их гадов Пока сил хватит Покуда сердце бьется Ведь какой бы темной Не казалась ночь Рассвет не за горами Заканчивай тут и иди спать Завтра важный день Да ты не переживай, сержант. Скоро и у нас гости появятся. Заляжете в том леске. Огонь откроете только после нас. Понятно? Так точно, товарищ старший лейтенант. Сержант, две березы видишь? Ориентир первый. Дальше него никто пройти не должен. Как первые въедут на так откроешь огонь. Есть, командир! Без команды не стрелять. Эй, Урген, контролируй die Büsche. vielleicht versteckt sich ja da dieser verflixte Russe. Jawohl! Товарищ командир! Три мотоцикла в прицеле! Это разведка. Пропустите. Немец был на Лужской-Волосовской дорогах. Сейчас должен быть у Колобанова. Почему он молчит? Колобанов, черт подери! Докладывай, где немец? 18-20 22 Командир, 22! 22! 22 Танка, Колобанов же не самоубийца. И нас погубит и задачу не выполнит. Ведь все поляжем, их же больше двадцати, у нас нет шансов. Тихо, вы там, приготовиться к бою. Товарищ капитан, вижу 22 танка. Это прямая дорога на Ленинград. За тобой никого нет. свой Колобанов. Чего они там медлят? Если танки проедут поворот, пиши «пропало» или «струсили». Командир перекресток. Вижу, Андрей. Уйдут ведь, командир. В чем дело? 22. Есть ли пушки перехода? Ладно, нет времени. Ориентир первый по головному, прямой выстрел под крест, бронебойным по команде. Готов. Рана. Что-то там не то. Фук. Ориентир, прямой под щито огонь! Смотришь. Сержант по противотанковым давай! А то нам всем тут! Да! Молодец! Здорово! Теперь точно не помрем! Lassen Sie vernichten! клинила Командир, я могу вести огонь! Там еще одна пушка! Боже, вот и все. Командир, я ведь вчера звезду увидел. Победу загадал. Значит, неправда все. Значит, все напрасно. Мы не должны сдаваться. Нужно драться до конца. Может, помощь подойдет? Не будет помощи, пойми ты. У них тому самих не лучше. Ах ты чёрт! Андрей, бей по пушке! Это наш шанс! Горят? Хорошо, Горятовый санкт Хорошо! Действия танкистов первой краснознаменной танковой дивизии на рубежах Красногвардейского укрепрайона впоследствии помогли стабилизировать фронт у Пулковских высот и не пустить врага в Ленинград. После полуторачасового боя на броне танка Колобанова насчитали более сотни попаданий. Но выбранная им тактика сражения позволила уничтожить многократно превосходящие силы врага экипажем старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова было подбито 22 немецких танка, и в итоге его рота записала на свой счет 43 танка противника. Экипаж младшего лейтенанта Сергеева уничтожил 8 танков. Экипаж младшего лейтенанта Ласточкина уничтожил 4 танка. Экипаж младшего лейтенанта Дегтяря уничтожил 4 танка. Экипаж лейтенанта Евдокименко уничтожил пять танков. Кроме того, лично командир батальона Шпиллер сжег два танка противника. За бой 20 августа многие бойцы и командиры получили правительственные награды. Вот только вышло так, что они не у всех оказались теми, что поначалу были записаны в наградных листах. Командир тяжелого танкового батальона капитан Шпиллер Иосиф Борисович. Представлен к ордену Ленина, награжден орденом Красного знамени. Командир танковой роты, старший лейтенант Колобанов Зиновий Григорьевич, представлен к званию героя Советского Союза, награжден орденом Красного знамени. Командир орудия, старший сержант Усов Андрей Михайлович, представлен к званию героя Советского Союза, награжден орденом Ленина. Механик-водитель, старшина Никифоров Николай Иванович, представлен к званию Героя Советского Союза, награжден Орденом Красного Знамени. Радист, старший сержант Кисельков Павел Иванович, представлен к Ордену Ленина, награжден Медалью за отвагу. Механик-водитель, красноармеец Родников Николай Феоктистович, в бою выполнял роль заряжающего, представлен к званию Героя Советского Союза, Награжден Орденом Красного Знамени. Пап, правда он 22 танка взорвал? Правда, сынок. Не твое. Колобанов Зиновий Григорьевич скончался 8 августа 1994 года в городе Минск. Он так и не был удостоен звания Герой Советского Союза.